Впервые за долгое время выкладываю видео по мифу И сегодняшняя тема видеоролика это характеры трех главных персонажей Я хочу разделить их возраст на три периода Извините, что я сегодня не маркером, а ручкой пишу Я надеюсь, вам будет э, все равно видно Это значит взрослый период, взрослые подростки И разумеется детство Начать я хочу со взрослого периода, поскольку я хочу показать, какими я их вижу на момент последних действий фильма. Давайте начнем с Ластера, затем Пауди и Эл. Ластер под конец фильма мне видится хмурым персонажем. Мур мне в плане настроения или еще что-то, а выражение лица всегда серьезный. Я запишу, пожалуй, хмурый. Просто не знаю, как это точнее выразить. Я вижу его серьезным. От него будет минимум шуток или какие-то такие а, лаконичные шутки. Допустим, а, ну, вот идет диалог. А, допустим, Паути и Л. Разговаривают, разговаривают. И тут Ластер вставляет одно слово, лаконичное. И весь диалог, который был до этого, становится такой огромной шуткой. Надеюсь, что у меня получится написать такой диалог. Хотя я знаю, что написание диалогов это вообще отдельное искусство. Лаконичный. Минимум слов, максимум действий. Что касается паути. С паути все немного... Иначе я взрослую паути вижу э, очень веселой, веселая. Давайте я напишу веселая и общительная. Мне хочется видеть ее именно такой, это э, две главные черты характера. При этом нужно помнить, что она невероятно красивая, но... Как бы не стоит смешивать ее веселость и общительность с некими, как бы это правильно выразить, негативными оттенками. Просто меня смотрят мои ученики, поэтому я стараюсь э, сдержанно разговаривать. Но при всей ее веселости и общительности э, она достаточно вспыльчивая, если подходит это слово. Кульчивая. Опять же, она очень красивая, по этой причине у нее нет комплексов по поводу ее внешности, по поводу ее характера, этим ее сложно задеть, я бы даже сказал невозможно, она на всякие шутки в ее сторону может еще и не так отшутиться, но что ее действительно задевает, так это ее родители. Если вы смотрели из предыдущих роликов, ее отца никто не знает ни имени, ни фамилии, ни где он, никто он, ничего вообще не известно. Одна только мать Паути знала хорошо, кто он и что он, но ее мать умерла незадолго после родов, поэтому тайну про ее отца она унесла с собой в могилу. Несмотря на то, что в моем почти идеальном мире будет матриархальный устрой, негативные шутки про ее отца Паути тоже будут очень сильно задевать, не говоря уже о шутках про ее маму. Если кто-то что-то неправильно сказал или, или даже неправильно подумал, Паути, она не только невероятно красивая, она еще невероятно сильная. Одна ее пощечина, и э, обидчика можно отправлять в нокдаун. Теперь Эл. Как я говорил, у Элла э, особенность э, одна на миллион. Он умеет создавать иллюзию. Э, и Элл это даже его не настоящее имя, а второе, которое ему родители дали после того, как э, узнали, что у Элла есть такая вот э, способность создавать иллюзии. Какое было его настоящее имя, я до сих пор не придумал. И у вас еще есть шанс написать подходящее имя в комментариях. Возможно, я его выберу. Его характер я вижу легким. Правда, я это не знаю, как написать другим словом, кроме как легкий. Вроде как бывает легкий характер, но я не уверен, что... Общее определение легкого характера точно такое же, как и у меня определение легкого характера Элла. Помимо того, что у него легкий характер, он несерьезный, что ли, если можно так выразиться, он воспринимает все слишком несерьезно. Для него весь мир это игра или кино. Причем кино, в котором он режиссер, он сценарист и он главный герой где все можно изменить. Теперь про подростковый возраст. Это будет тот возраст, в котором будут происходить главные события в их жизни, а не главные события фильма. Ластер. В данном периоде события будут формировать их характер. И это будет переходный возраст, когда дети из одного характера путем многократных изменений, становятся взрослыми и становятся именно такими, какими они должны стать. В этот период Ластер а, наиболее точно характеризует слово «отчаявшийся». Он берется за любую работу, если у него таковая будет, а, соглашается на все подряд. Он поступает отчаянно в моментах, где у него будут драки, допустим. Также здесь у него будут такие поступки, которые вот в данном возрасте он считает храбрыми, но когда он перейдет в стадию взрослого Ластера, он вот эти вот поступки, которые он сейчас считает храбрыми, он будет считать глупыми, бездумными. Но так как он сейчас живет в этом периоде храбрый, то для него это храбрые поступки. Но опять же, отчаянность и вот эта псевдохрабрость, давайте я вот здесь вот в скобках таки напишу, псевдо она не идет в ногу с бездумностью. То есть он все довольно тщательно обдумывает, Поути. опять же в силу событий которые происходят в ее жизни в этот период она становится депрессивной она впадает в депрессию но параллельно невзирая на силу событий ее внутренний характер он целеустремленный что касается эла я не знаю как выразить одним словом это и я Гуглил, не нашел ничего подходящего, когда человек пытается убежать от себя. Я уже спойлерил, что его родители умрут, но не спойлерил, каким и когда образом. Сейчас я скажу, что это было в периоде детства, в конце. И в этой связи он убегает от себя, он не хочет в это верить. Он пытается потеряться, если можно так выразиться. Убегает от себя, я вот так запишу. Пытается как-то в обществе затеряться, стать похожим на любого человека, лишь бы не быть собой. И вот эту грустную гримасу свою, которая э, образуется в связи с потерей одновременно, ну, почти одновременно, двух своих родителей, он становится, ну наверное, подходящим словом будет э, «ловелас». Начинает много общаться с девушками, дружить с ними. Когда уже более-менее подростковый период заканчивается, он начинает менять девушек буквально как перчатки. И также, в силу того, что все секреты и особенности моего почти идеального мира я хочу передать именно через Элла, Путем того, что он э, раскрывает эти секреты, кому попало, он у меня получается как болтун. Это его отличительная черта. Каждому новому другу он будет говорить что-то новое для зрителя. И теперь, что касается э, периода детства, когда начинаются наши события. Ластер, как известно, он ребенок правителей. И он главный претендент на престол э, после ухода родителей. Я не знаю, можно ли выразить это избалованностью. Скорее всего нет, поскольку в этом государстве как такового нет денег и нет расслоения общества. Поэтому я думаю, что слово Избалованный не совсем подходит, а вот Зазвездившийся, на мой взгляд, отлично подходит. То есть, внутри города его все знают прям ну в лицо. Каждый человек, каждый ребенок знает Ластера в лицо. На Ластера это определенным образом влияет. Опять же, почему Избалованный не подходит к описанию Ластера, поскольку ластер, он общительный. И под словом общительный я подразумеваю не просто любовь к разговорам. А вот допустим, типичная ситуация. Двое едва знакомых человека проходят друг мимо друга. И ну, что они могут сделать? Они кивают головой, глядя друг на друга, да, мол, я тебя увидел, привет, и все, и пошли дальше по домам. Ластер в данной ситуации, он может завести дальше разговор, спросив, как дела, куда идете. Если у человека есть сумки, он может спросить, нужна ли помощь. И даже если Ластеру не по пути, он возьмет эти сумки и поможет человеку. Опять же, в силу беззаботности, я тут, кстати, не отметил, они все дети беззаботные. Чтобы не дублировать одно и то же слово у всех троих, я отмечу здесь, что они все втроем беззаботные. И вот в силу этой беззаботности Ластер, он может позволить себе пойти не, не туда, куда хотел, и просто так взять и помочь человеку. Пути. Я вот сейчас, наверное, буду использовать стереотип или клише, я не знаю, как правильно подобрать слово, но Паути я вижу более ответственной, несмотря на то, что она на два года младше, чем э, Ластер и Эл. Напомню, Ластер и Эл, они одноклассники, а Паути – это сводная сестрёнка Элла. Вот тут, кстати, нужно немножечко на Элла перейти. Говоря про Паути, она э, немного замкнутая, но она замкнутая опять же в силу обстоятельств. Про ее отца ничего не известно. Ее мать умерла незадолго после родов, или как там правильно сказать, напишите в комментариях, исправьте меня. Ее приемные родители не особо занимались ее воспитанием. Когда паути стукнуло четыре года, э, мать пошла на работу. Так как декретный отпуск, если переводить на наш с вами язык, закончился, когда ей было 4 года. И она пошла работать в связи с тем, что у нее работа приближенная к правительству. И воспитанием занимался дедушка Элла. А дедушка Элла, он, ну если не 90, то 80 или 70% всей своей любви отдавал, конечно же, Эллу, своему родному внуку. Из-за такого отношения старших у Паути сложился немножко замкнутый характер. И что касается Эла, его воспитанием занимался дедушка. И дедушка держал Элла в ежовых рукавицах. Особенно после того, как узнал, что у Элла такой очень редкий дар, один на миллион. И дед хотел, чтобы Элл вырос действительно мастером своего дела чтобы Элл стал превосходным иллюзионистом. И вот тут у меня, опять же, идет конфликт двух терминов. У меня есть воспитанный и педантичный. Мне лично не нравится в данном случае слово педантичный, потому что, как мне кажется, педантичный это исходит изнутри. Когда человек сам действительно хочет, чтобы все было по полочкам, все было ровно, все было чики пуки L в силу своего возраста, он не может быть педантичным, но он такой из-за ежовых рукавиц деда, и поэтому мне более подходит э, слово воспитанный. Хотя само слово воспитанный само по себе оно весьма расплывчатое, и чтобы конкретизировать слово воспитанный я педантичный перенесу вот сюда. Я таким образом хочу отметить, что Л педантичный, но в силу воспитания. Вот таким вот получился список характеров главных персонажей на разных стадиях фильма. Я надеюсь, что данное видео было достаточно интересным. И в скором будущем, возможно даже в следующем видео, но я точно не уверен, я хочу показать вам, как выглядит сценарий. Буду печатать на ноутбуке уже какую-то из сцен э, фильма. И, соответственно, я буду распределять это все по линеечке. Подписывайтесь, чтобы не пропускать видео. И в силу того, что мои видеоролики выходят нестабильно, я настоятельно рекомендую вам включать колокольчик. Вот таким вот получилось видео. Всем спасибо. Всем пока.